Господа, еще одно информационное сообщение для тех, кто находится в Европе. Да, а еще удобней тем, кто находится в Варшаве. Потому что в Варшаве открылся центр паспортный сервис, который помогает оформлять ID-карточки и паспорта граждан Украины для выезда за границу. То есть биометрические паспорта и ID карточки. Вот есть ссылка на этот сервис. Он работает с 10 до 7. Телефон есть и работает онлайн запись. Можно заходить, прям регистрироваться в очередь. Оповещение выбирать через Viber, Telegram. По номеру телефона, то есть выбрать город, выбрать услугу, дату, время. То есть вообще максимальный комфорт, все для людей. Тут есть вкладки информационные. Если вы записываетесь как родитель ребенка, и вам надо и ребенку документ, то не надо два раза регистрироваться. Регистрируйтесь один раз и приходите с ребенком, с двумя там, детьми или с тремя. Все вы оформите. Если же там, допустим, муж и жена, то надо отдельно регистрироваться. Ну, тут все расписано. Я же говорю, нет смысла мне все перечитывать. Имейте в виду, что оплатить услугу нужно, чтобы у вас была карточка украинского банка. Ну, естественно, на ней были гривны. Вот. По цене, там, до 1000 гривен стоимость этого паспорта. Ну, сейчас более точно могу сказать по стоимости. Вот, открываю информацию. В стандартном режиме 20 дней занимает по сроку 733 гривны вот, и 425 злотых сервисная услуга предприятия. То есть отдельно, я же говорю, это, это не государственное предприятие, это такой как посредник. Вот. Но документы вы получите, они здесь в Украине хорошо работают, многие услуги оказывают, паспорта заключение брака вот если вам в ускоренном режиме то 1085 гривен э, бланки изготовления и паспорта и 425 злотых сервисная услуга вот ну в общем я же э, как-то так объяснил вам более детально ну опять же вы можете у них спрашивать ссылку даю очень удобно сам, в принципе, когда делал за паспорт для выезда за границу, регистрировался через очередь, пришел, все, э, ну, я не в этом сервисе делал, но, тем не менее, то есть, максимальный комфорт, приходишь в удобное время, не сидишь там целый день, ждешь очередь. Все, записывайтесь, оформляйте, я думаю, если вы гражданин Украины, находитесь, ну, к примеру, не в Варшаве, там, а где-то в другой стране, даже в Германии, и там такого сервиса нет, то, может быть, есть смысл как говорится, попутешествовать, да, и оформить э, документы. А так, в принципе, смотрите, может быть, каких-то других, э, вот, форма записи, вот, вы выбираете тут город, может быть, есть какие-то другие ближе к вам города. Ну, все, вот такое короткое видео. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, комментируйте. Это не то, что там э, мне приятно, да, это просто помогает распространять это видео, Конечно, можете и делиться. Вот. Максимально полезная информация у меня на канале. Все. Всего доброго.